И еще одна безумная важная тема в продажах, которая имеет огромную кардинальную разницу. Почему выявление потребности дает в продажах конверсию намного лучше путем задавания вопросов клиенту и помощи ему пройти этот путь, естественно, для себя, ниже, чем просто презентация продукта. Смотрите, как только продавец начинает думать о том, что человек покупает что-то, ну, допустим, он покупает квартиру только ради того, чтобы он обладал этой квартирой, то тогда получается, что логично просто презентовать объект недвижимости. Ну, просто рассказать все его плюсы, минусы, дать много вариантов, чтобы он сравнил, чтобы он все посмотрел. И кажется, что этого достаточно. И на самом деле это работает. Это также работает, как, знаете, палкой тоже можно а, несколько лет, а то и десятков ковырять как плаван для многоквартирного дома. Ну, можно, но вопрос, эффективно ли. Ну, то есть это правильное решение. У нас получается очень маленькая конверсия при таком подходе, максимум 10% из 100 клиентов, которые попали к нам в руки. А что можно сделать и почему намного правильнее и эффективнее действовать через появление потребностей? Людям, как правило, много материальных вещей, одежды, еды, домов, квартир, машин не нужно. То есть все это покупается для достижения какой-то цели. Всегда есть вопрос, зачем? Зачем человек это делает? То есть он по-любому, у него есть какая-то большая мотивация, особенно... Если это продукты необщего потребления, ну то есть, например, все покупают хлеб, потому что, ну большинство людей, огромное большинство, покупают хлеб, потому что это, ну это все покупают, все его едят, это прям первая необходимость практически, да? а, Но не все, например, покупают недвижимость, или не все, например, покупают вторую недвижимость, или не все, например, переезжают из одной квартиры в другую в случае, если их что-то не устраивает. Это делает какое-то определенное какое-то количество людей. Тогда почему они это делают? Возникает вопрос, да? У, у этих людей есть конкретная причина «Зачем?». И это единственная причина, которая заставила их сдвинуться с места, достать деньги из кармана, выйти из зоны комфорта, начать общаться с людьми, к которым порой еще не очень хорошо относятся, под названием риэлторы, и пытаться что-то сделать в направлении достижения своей цели «Зачем?», а не просто купить себе кусок бетона с дверьми, окнами и газовым котлом или батареем. Если это понятно, то тогда очень хорошо понятно, почему не получается путем просто презентации продукта. Это очень недалекий подход продавца. Ну как бы Я никого не хочу обидеть, но это на самом деле так. Посмотрите предыдущее видео, где я рассказываю о том, почему правильно задавать вопросы, почему так реагируют люди, с кем мы на самом деле имеем дело, и тогда вам станет понятнее, в чем разница. Но, тем не менее, мы можем сейчас с вами тоже привести достаточно большое количество примеров. Когда мы сосредотачиваем внимание нашего клиента на конкретном объекте недвижимости и убираем его внимание с цели, зачем он его приобретает, мы попадаем с вами в круговорот, то есть в замкнутый круг выбора, выбора, выбора, выбора, выбора, выбора, выбора. То есть начинать сравнение одно с другим, одно с другим, одно с другим, одно с другим, одно с другим. Лучше, враг хорошего. Вы наверняка об этом слышали. То есть можно вечно выбирать. Но порой нас с вами может устроить что-то оптимальное, возможно, не самое лучшее, но достаточно оптимальное для решения нашей задачи. Но как только внимание клиента с задачей или с достижения цели путем покупки этой недвижимости переходит на сам объект недвижимости, начинаются проблемы, пришлите мне еще, я хочу посмотреть еще, давайте еще встречу. И человек начинает на этапе выбора растягивать это на очень-очень долго. Он может проходить несколько агентств недвижимости, он может начинать сам изучать рынок, потому что сами агенты по недвижимости сосредоточили его внимание не на цели, а на продукте, который является всего лишь инструментом. Поэтому самая мощная, точнее, самая мощная продажа, которую можно делать, это когда ты берешь и просто задаешь вопросы, а зачем? «А почему? А что вы хотите?» Он описывает вначале, он сам приходит и описывает продукт. Но, причем, опять же, у него очень много спорных идей в голове в отношении этого продукта, и поэтому в 80% случаев это очень неадекватный запрос. То есть рынок не может удовлетворить. Нет такой квартиры на рынке, по крайней мере, за те деньги, которыми человек, как правило, располагает. Но когда мы задаем вопрос «А зачем?», то есть ты деньги зарабатываешь зачем-то, ты спортом занимаешься зачем-то, ты ешь определенную еду зачем-то, ты одежду покупаешь какую-то зачем-то, вот зачем ты покупаешь квартиру, что она должна улучшить в твоей жизни, что должно произойти, что должно измениться. Либо какая есть проблема сегодня, которая колбасит каждый божий день. И если она не будет решена путем покупки квартиры, вот эта проблема будет продолжаться и будет дальше колбасить каждый божий день. И в этот момент, когда мы умеем правильно задавать вопросы, человек сам, высказывая свое мнение, взвешивает все свои параметры, свои идеи в отношении своей цели и он сам себя улаживает в отношении того, что есть на рынке, потому что ему хочется добиться той цели или решить ту проблему, из-за которой он задумался о покупке квартиры. И ваша задача помочь ему разобраться у себя в голове, а не быть халдеем, подай, принеси. Вот те, кому откликается быть человеком, который предоставляет особенную услугу, особенную ценность, то есть помочь человеку разобраться в том, что поможет ему достичь своей цели. Кто понимает, что это значительно больше, чем просто быть ищейкой на рынке, которую гоняют взад-вперед, а потом могут обойти, поставьте плюсики в комментариях. Если хотите узнать больше, напишите в директ свои контакты, и мы сможем выявить у вас потребность и найти общие точки соприкосновения, чем мы можем быть для вас полезны, либо скинуть вам ссылки и дополнительную литературу нашего производства на эту тему. Пока-пока. Гигантских вам продаж!